Здравствуйте, меня зовут Светлана Мостовская, и сегодня мы с вами продолжаем серию видео, посвященную 12 творцам а, судьбы в Бодзе. Напомню, что это инструмент, который использует Манхрут Кубни, это учитель Натальи Пугачевой, это дополнительный инструмент для того, чтобы мы могли расшифровать более глубоко характер человека и э, основная как бы цель до да, расшифровки 12 дворцов это найти несколько самых благоприятных дворцов судьбы для человека подключить их то есть скажем так в сферах за которые отвечают эти дворцы активную деятельность э, вести и тем самым улучшать свою жизнь еще раз напомню что построить 12 дворцов судьбы мы можем только зная свой час рождения. И сегодня мы с вами будем рассматривать третий дворец судьбы. Это дворец брака, так называемый, или дворец супруга. дворец отвечает за сферу личных отношений человека в данной сфере многих волнует вот у меня дворец супругов не подключен карте у меня в дворце супруга плохие элементы это говорит о том что я никогда не выйду замуж никого не повстречаю совершенно нет это говорит о том что как, каким образом человек себе представляет отношения да, то есть вдохновляют ли вот эти отношения, поддерживают или же он, например, себе рисует какие-то мрачные картины от, скажем так, семейных отношений, не получает поддержки. То есть, если мы сопоставим дворец брака в 12 дворцах, то он очень по своей характеристике похож на день рождения человека. И, безусловно, в зависимости от того, благоприятный элемент, неблагоприятный, какие символические звезды стоят в дворце, на какой фазе находится дворец, подключен ли он к карте? Можно очень многое рассказать о том, как человек себе представляет свой брак, да, что для него будет важно в партнере, готов ли он получать поддержку, будет ли он сам поддерживать партнера. И давайте тогда вернемся к нашей карте и расшифруем божество, которое находится в дворце супруга. В карте. И в данном конкретном случае в дворце в дворце супруга стоит божество двух наслаждения. Да? То есть человек у нас рожден в день огня Ян. Для огня Ян. Земляян, которую олицетворяет дракон, это дух наслаждения. это дворец важен для человека по причине того, что он у него напрямую подключен к карте. Да, в карте есть дракон. И что мы можем сказать о том, если у стоит дух наслаждения в дворце супругов? Что он будет ожидать от партнера? От человека будет, для него очень важно будет, чтобы его партнер был. Скорее всего, хорошо выглядел, да, потому что дух наслаждения любит красивое. Для него будет важен, важны сексуальные отношения, чувственность, да, пар с партнером поддерживать в этих сферах. А, этому человеку будет интересен творческий какой-то человек, который что-то создает. Это не говорит о том, что это обязательно художник, или скульптор, или вес должен быть. Но это должен быть какой-то интересный человек, который, ну, скажем так, в хорошем смысле, креативе а, Не исключено, что человек с духом наслаждения в дворце супруга захочет перевоспитывать своего партнера, да, потому что все-таки это самовыражение, оно, конечно, более лояльное, нежели вызов власти, но тем не менее, тоже дух наслаждения любит что-то попеределывать, скажем так. Для такого человека, скорее всего, важны будут какие-то бытовые радости, радости совместные с партнером. Он будет стремиться к комфортной жизни. Ну, ему добавить всего, как дополнение такое, что так как здесь в данном конкретном случае дух наслаждения выражен землей, элементом земли, то ну, не исключено, что человеку будет важно да, там, кулинарные какие-то посиделки с партнером, то есть вкусно перекусить, потому что это поесть в том числе относится. То есть это, этого он будет ожидать от, от своего партнера. А по поводу благоприятности и неблагоприятности, опять-таки, хорошо ли будут удаваться эти воспитательные да, мероприятия по отношению к партнеру человека? Не будет ли, например, вот это вот тяга к сексуальному до да, перегибать палку например что человек будет себе сексуальных партнеров выбирать а на остальное да на остальные все параметры не очень трезво оценивать причину какого-то до да, такого романтического плена не попадет ли он даст если дух наслаждения неблагоприятен конкретной карте и как правило предположим если у одного партнера благоприятный дом брака то Человек ожидает поддержки от своей второй половинки в браке, и он хочет и давать эту поддержку и получать, а у другого партнера он и Соответственно, у него нет такой опции вшитый, что брак вот, ⁇ это вот, моя крепость, да, мой дом, моя крепость, моя семья, моя крепость. И, соответственно, он может и не хотеть никакой поддержки, и сам ее не оказывать. И поэтому могут быть разные ожидания. У партнеров от брака поэтому при совместимости очень часто смотрят как бы, да, ожидания собственно говоря какие на эту тему дом брака важен еще почему он дает нам возможность прогнозировать э, вот именно период вступления до да, закону как бы заключение законного брака с партнером да потому что вы можете встречаться со своим партнером проживать даже там в гражданском браке но вот именно когда будет поставлен штамп то есть официальная официальное заключение атака тоже могут нам в этом помочь прогнозировать 12 дворцов естественно на закрытом обучении мы рассмотрим каждое божество которое находится в доме брака символические звезды то есть очень много еще дополнительных параметров но для общего ознакомления мы можем уже сказать о том что вот дом браков функцию именно такую вы выполняет еще интересный такой момент, что считается, если цветок персика, такая есть символическая звезда, находится в доме брака, то человек будет очень привлекателен для своего партнера, в том числе сексуально, вне зависимости от того, какое там божество находится, и будет хранить верность браке. Да? То есть цветок персика у нас такая некая разбольная энергия, символических звезд, то есть такая более сексуальная да. А вот, ежели это все попадает в дом рака, то возможно ожидать, наоборот, верности от партнера. Если вам понравилось наше видео, то ставьте нам лайк, подписывайтесь на наш канал и переходите по ссылке для бронирования участия в закрытом мастер-классе. Встретимся в следующем видео и рассмотрим с вами дворец детей. Тоже очень много переживаний этот дворец вызывает, если там, предположим, пустота находится или дворец детей не включен. Но на самом деле там это не так все страшно, как кажется в первом приближении. Мы с вами разберем тоже э, дворец детей в следующем видео. Всего хорошего. До встречи.